Добрый день! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы рассмотрим самый популярный на просторах не только Беларуси, но и стран СНГ насос ручеек. В данном обзоре мы рассмотрим насос «Ручеёк» производства «Беларусь», город Могилев, предприятие «Ольса». Насос называется ручеек техноприбор Техноприбор-1». Эти насосы выпускаются в четырех исполнениях. Отличаются они только длиной электрического кабеля, и длиной нейлонового шнурка. На данный момент производство позволяет выпускать насосы с 10-метровым кабелем, 15-метровым, 25-метровым и 40-метровым кабелем. Разницы в насосе никакой нет. Потребители часто спрашивают мощность и так далее, напор. Нет, насосы одинаковые, различаются они только длиной кабеля. Так как водозабор может быть осуществлен из разных источников или скважин разной глубины, то производитель предусмотрел возможность выбора для потребителя. И вы, изначально, зная, где вы будете и как использовать этот насос, можете выбрать длину нужного вам кабеля. Итак, обратим внимание на сам насос. Мощность насоса 225 Вт. Максимальный напор, при котором производительность уже фактически равна нулю, это 60 метров. При этом максимальная производительность при напоре 1 метр, 1500 литров в час. В средняя рабочая точка при напоре в 40 метров насос должен выдавать примерно 430 литров в, минут, литров в час. При этом производитель гарантирует нам наработку на отказ самого электронасоса не менее 1000 часов работы. Но надо обязательно внимательно читать инструкцию и понимать, что насос не то, что неубиваемый, он ломается, как и все приборы. И для того, чтобы он прослужил вам долго верой и правдой, нужно соблюдать элементарные правила использования. Одна из основных, один из основных пунктов, на который нужно обратить внимание, продолжительность работы. Это раз, не более двух часов подряд с перерывом 15-20 минут. Второе, это температура, в которой он температура жидкости, которую он будет прикачивать, то есть воды. Так как насос охлаждается за счет перекачиваемой жидкости, вода, в которой он находится, не должна иметь температуру более 35 градусов Цельсия. При этом всем насос можно погружать под воду, под зеркало воды, не более 3 метров. Это обусловлено тем, что герметичность корпуса насоса не рассчитана на давление больше данной глубины используют его, к сожалению, во всех, или к счастью, во всех сферах нашей жизнедеятельности, начиная от подачи воды, откачки канализации, закачки систем отопления и так далее и тому подобное. Так как прибор имеет самую выгодную цену по сравнению с любыми насосами, которые представлены на рынке, Средняя стоимость данного насоса в исполнении 10 метров кабель составляет примерно где-то 20-22 доллара. Такой цены позволить ни один производитель себе не может. Даже китайские производители, подделывающие эти насосы, цену такую сделать не могут. Видимо, объемы не те, как у наших белорусских производителей. Для чего он применяется в рамках... Того, что должно перекачиваться, то есть, что может позволить себе этот насос, как производитель его позиционирует. Это водозабор из скважин, внутренним диаметром не меньше 100 мм, из колодцев и водоемов. Опять же, надо обратить внимание на самый момент, что вода должна быть температура не более 35 градусов. И чем теплее она к этим 35, тем меньше продолжительность работы самого насоса иначе он будет просто перегреваться, он не имеет встроенной защиты по теплу, и он будет просто выходить из строя, не надо тогда жаловаться, что насосы некачественные, читайте инструкцию, опять же, и все прослужит столько, сколько должно прослужить. Важный момент для работы в скважине. То есть нельзя просто опустить насос в скважину, включить, и он работать будет, а потом говорить, у меня корпус побился, болты повысыпались. В инструкции четко прописано, для монтажа насоса в скважину необходимо использовать два резиновых кольца, которые не идут в комплекте и должны защищать насос как снизу, так и сверху, для того, чтобы он не имел прямого касания с стенками скважины. Это защищает как сам насос, так и в меньшей степени скважину. К этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Поэтому... Ставим два кольца, опускаем и при работе он будет меньше шуметь, меньше разрушаться и прослужит вам верой и правдой и очень долго. Если мы опускаем в колодец, очень внимательно смотрим первое, чтобы он не касался точно так же, как и в скважине стенок колодца. Бетон плюс насос, получится беда. То же самое надо обратить внимание касание дна. Так как насос вибрационного типа, он создает естественную вибрацию и даже при работе в колодце способен создавать замутнение при нахождении близко к дну. То есть или вы подвешиваете его чуть, -чуть повыше, для того, чтобы порядка не менее, ну, не менее 30 сантиметров от дна, для того, чтобы он хорошо себя чувствовал. В ведро его засовывать тоже не очень-то хорошо, потому что иначе он будет стучать по ведру, и опять же будет металл обметал соприкасаться, что не есть хорошо. Опять же надо тогда смотреть, ставить резиновые кольца. Для чего это придумали эти насос, ручеек, ведро, не сильно понятно на самом деле. Вот. Если же воды у вас в скважине, в колодце очень мало, то есть она там быстро заканчивается, то работа насоса должна выполняться только под присмотром прямым, на, о работе насоса Потому что если она закончится Никакой защиты по сухому ходу в насосе Естественно нет Нужен контроль, контроль, контроль Вот Эти типа, Применение доступная Колодец, скважина, водоем Из реки и так далее Но по примесям того, чего не должно быть Никаких длинноволокнистых включений Никаких механических примесей Стандартное допустимое количество примесей в перекачиваемой воде должно быть не менее 0,01% от объема. К примеру, это если брать 1 метр кубический воды, то там должно быть не больше 100 грамм механических примесей на вот этот метр кубический. То есть это стандартный объем для любого погружного скважинного насоса. С этим объемом он может справиться без особого вреда для конструкции прибора. Если же вы его используете для каких-то дренажных целей, канализации, откачки и так далее, ну, естественно, он работать будет, справляться с своими задачами, но естественно, о гарантии какой-то речи не может идти, потому что использование вне ответственности производителя. На рынке представлены исполнения с верхним забором, как вот у нас. То есть забор воды осуществляется отсюда, сверху, при движении, да, к примеру, снизу или сбоку, или как бы в колодце нахождение со всех сторон. И, и также на рынке есть исполнение с нижним забором, которое позволяет откачивать воду практически до самого дна. Для скважин лучше использовать верхний забор, так как вода проходит вдоль насоса, снимает тепло двигателя и забирается, и подается наверх, это раз. И второе, если вы насос опускаете куда-то низко, чтобы он не касался, не забирал вот грязь со дна. То же самое и колодцы, чтобы он не замутнение даже, которое может происходить, чтобы оно не засасывалось снизу, а забирало более чистую воду сверху. И по последней информации завод Ольса вроде как не собирается больше производить насосы с нижним забором. Будут в продаже только насосы вот такого исполнения, верхний забор. 10, 15, 25 и 40 метров Все спорят и много мнений Преимущества вибрационных насосов Минусы вибрационных насосов Эта война уже не один год идет Мы кратенько к ней вернемся Плюсики и минусики Плюсом насоса является Это его цена Это первое Что же со скважиной случится Если мы опустим насос ручеек и что же случится с вашим водоносным слоем. То есть кто-то применяет это для чистки скважин, кто-то для непрерывного водозабора. Кто-то использует уже десятки лет и говорит, что моей скважине все в порядке. Скажу буквально в двух словах. Простой пример, который я привожу всем нашим клиентам при использовании насоса-ручеек. В рамках Беларуси геология сложена таким образом, что водонос состоит из песчаных отложений. То есть этот песок. Чем он мельче, тем больше он заходит в скважину, попадает вместе с водой и выходит наверх. И когда мы опускаем насос-ручеек, мы берем сито, за которым на одной стороне находится мука, наш песок. И если мы не трогаем это сито, мука не просыпается, соответственно, просто проходит вода спокойно и поднимается наверх. Если же мы ручеек приставим к стенке сито и с такой вибрацией будем соприкасаться, сами очень просто, элементарно представляете, что произойдет с мукой. То же самое происходит и со скважиной. То есть, когда скважину новую пробурили, вы опускаете насос-ручеек для того, чтобы вытрясти из этой скважины весь песок, который она может дать на первое время. Это возможно, но надо понимать, что насос подымет только то фракция, которую в воде во взвесе будет находиться. То есть, когда мы опустили насос ручеек, он вытрясает этот мусор, весь из скважины новой пробуренный, забирает и подает ее вместе с водой наверх это хорошо. Но все равно проникает такая фракция, которая по весу просто во взвесе находиться не может, она все равно оседает на дно и закрывает часть фильтра. Поэтому как бы покачать можно пару дней, буквально там неделю, в зависимости, насколько вам не жалко скважины и насоса. Вот. И все. Больше я бы, конечно, не рекомендовал использовать этот насос для скважин. За одним маленьким исключением. Если водоносный пласт скважины сложен очень крупными включениями, вплоть там доломитовыми как касается России. То есть если песок настолько крупный, что он физически не может пройти через зону фильтра и проникнуть скважином, действительно такие скважины с использованием насоса ручеек будут работать не один десяток лет и никакого вреда не ни для скважины, ну, не выбирая насос, для скважины не будет. А тот мелкий песок, который проник в скважину вместе с током воды под вибрации, и осел на дно, и от вибрации уплотняется, он достигает такой прочности, что по характеристикам становится сродни бетону. И тем самым закрывая часть фильтра, и водопроводимость фильтра уменьшается, и просто скважина начинает, так говорится, заиливаться и просто перестает давать воду в нужном нам объеме. То, что касается использования насоса ручеек в колодцах, водоемах, речках и так далее, ну и в том числе скважинах, цены ему нету. Да? То есть их и проданы миллионы штук, ими пользуются, ими люди многие дорожат и не хотят менять на какие-то другие варианты и современный насос не сильно уступает по качеству старым насосам которые еще производили в советское время вопрос только в том как мы начали им пользоваться и обязательно нужно обращать внимание еще на напряжение потому что буквально при падении напряжения в сети на 10 процентов производительность насоса падает примерно на 60 процентов вот, поэтому особенно это когда садовое товарищество слабая электросеть старая, про одной из причин, почему насос плохо качает, может быть это. Отдельно мы вернемся к этому насосу еще один раз и расскажем вам. О том, как можно сделать автоматическую систему водоснабжения mm -hmm. на базе насоса ручеек с применением реле давления и мембранных баков различной емкости. Как подобрать, какой бак выбрать, какое реле вам понадобится и что мы сможем получить, какой объем и какие приборы подключить при использовании связки насоса ручеек плюс система автоматики. На этом все. С вами был интернет-магазин «Водолей». Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, смотрите нас. Всего доброго.